Очень волнительно, тревожно от того, что там происходит. Дело в том, что я сама родом из Казахстана и небольшого городка, города Кельтау. Это Шимкентская область, там на тот момент это была Чимкент. Очень хорошо знаю этот город, люблю тех людей, которые находятся там. Там мои одноклассники, мои родственники. Это люди, которые созидают добро, тепло, любовь, заботу друг о друге. Могу сказать точно, что те ценности, которые я вынесла и взяла от казахов, это самое важное и ценное для меня моей семьи. Мой муж тоже родом оттуда, и старшая дочь там родилась. Я родилась сама в 70-м году, уехали мы оттуда в 91-м. То есть 20 лет, практически 21, я прожила там. Все ценное, что там было, это ценность семьи, ценность помощи, взаимоподдержки друг другу. Значимость каждого члена семьи, поддержка его, куль пищи в том хорошем понимании, когда ты не ешь, что попало, а с любовью готовишь для семьи и несешь это в свою семью ценность создания каких-то объединяющих небольших домашних мероприятий, например, как приготовление плова, пельменей, маты. То есть мы лепили все это вместе, собирались с семьей, бабушка, дедушка дети, родители, какой-то выходной, мы все делали это вместе. Для меня эти традиции очень важны, и я их принесла в свою семью. Когда моя семья имеет возможность собраться, конечно, мы все это делаем совместно, потому что это объединяет, это радует, и потом то, что вложено каждому из нас с энергией любви, это несется для всех для нас во благо. Это всегда вкусно, это всегда празднично. То, что сейчас там происходит, сжигание, насилие, страх, который царит на улицах и в каждом доме. Это очень страшно и тревожно. Это очень болезненно. И мы, те, кто сейчас живет в России, россияне, очень сильно сопереживаем вам. И я понимаю, насколько тревожно и страшно сидеть дома и ждать, быть в неизвестности. Я точно знаю, какие казахи, потому что я там жила и была четыре года назад. Это люди, которые созидают добро, мир, поддержку и любовь по отношению к друг другу, членам семьи, к соседям. Это не воинственный народ. Изначально казахи – это кочевники, которые создавали условия для проживания и выживания своей семьи. Они добывали мясо, все, что производят животные, да, скотину, и даже... Обогревались они экологически чистым топливом в тот момент, когда-то, когда не было газа. Они из э, помета коровы, например, да, создавали такие, э, такой топливный продукт, который назывался кизиак. То есть из этого помета корова питается исключительно травой. И ферментация травы с соломой не всегда полностью переваривается, сывается, Все это высыхало и формировали своего рода такие э, как лепешки сверху, снизу плоские, то есть на асфальт выкладывали, на какую бы, землю, все это высыхало, и это было топливом, которым топили печи. И этим топливом потом еще опуривали места огромного скопления всякого гнуса. Это были комары, москиты, которые просто сжирали людей, те, кто жил в поле, да, что делали? Поджигали вот этот кизяк, он дымил, и вот в этом дыму вот эти вот м -м, мошки не могли выживать, а люди жили, дышали, потому что по-другому просто гнус мог настолько, его было много, что он просто съедал людей. А, это, знаете, как... Ну, у меня муж когда-то работал в тех местах, где сажают рис, а там не просто этих мошек, а так как ну, там много воды и очень много этого гнуса. Он рассказывал, что утром, выходя на крыльцо, ребята прям брали веник, подметали совком, и полные совки вот этой вот уже отживших сутки или какой-то определенный период вот этого гнуса они собирали. Никто не ругал, когда мы лазили в сады, срывали какие-то фрукты, идя по улице бегая, нам, наоборот, говорили, ты хочешь фруктов? Допустим, я залезла в чей-то там сад, срываюсь с улицы. Никто никогда не ругал нас детей, наоборот, говорили, ты хочешь? Подожди сейчас, я тебе вынесу, то это было прям вот так. Представляете, насколько с теплотой. И с душой они относятся к каждому человеку, рядом живущему. И поэтому, конечно, воевать, громить, поджигать. Люди обычные, которые не подкуплены, а просто живут и созидают в своей семье комфортное существование, зарабатывают на кусок хлеба, да, и радуют свою семью, конечно, на улице бить и бомить, поджигать никто не пойдет. Поэтому я точно могу сказать, что это люди, которых я хочу поддерживать. Хочу поддерживать свои молитвы, свои энергии душевными своей теплотой, вести мир и мысленно посылать любовь, счастье и добро в их семье. Я мысленно с вами, очень хочу быть с вами мысленной. Пусть в вашей жизни произойдут чудеса, пусть все это быстрее закончится и пусть на ваших улицах, в ваших городах и сердцах поцарит мир, любовь, дружба, поддержка, взаимопонимание. И пусть у вас будет мирное голубое небо. Мысленно с вами. У меня там много одноклассников, много родственников. Я очень сильно переживаю, волнуюсь. Там сейчас не всегда работает интернет. Поэтому информация доходит оттуда очень мало. Если есть какая-то возможность, посмотрев мое видео, написать комментарий, пожалуйста, напишите, потому что для меня это очень важно. Люблю вас, сопереживаю вам. Мира вам, вашим семьям.